Привет, меня зовут Ярослава, и я прошла сеанс по технологии «Чистое сознание». К Паше я обратилась в глубоко депрессивном состоянии, в котором находилась 10 лет, и пыталась выйти из него разными способами. Нетрадиционными и традиционными — это горсти таблеток, антидепрессантов. Я лежала в больнице. все работало не глубина так скажем, мне становилось легче, но все равно была зияющая дыра во мне, темноты, пустоты, нет желания жить, просто как будто из тебя постоянно высасывают энергию, 24 на 7. Приходилось себя таскать на работу, таскать по жизни, я могла улыбаться, шутить, но мне стоило это колоссальных усилий. Ну так вот, как-то я наткнулась на канал Паши, Посмотрела видео и сразу же решила пройти сеанс. Другой вопрос, что они ввергли тебя в эти ужасные состояния, да, там депрессии, что еще, а, а, панические атаки, еще что-то там было. Полярное расстройство. Да. Тебе понятно все, что я сейчас рассказал? Да, абсолютно. Когда я его проходила, боже мой, <laughs> это невероятное, тотальное чувство любви, всеобъемлющее. Пустоты и любви. Ничего. И это так приятно. такая любовь. Когда ты понимаешь, что ничего нет, ничего и... Как в этом ничто может зародиться депрессия или нечто похожее? Что сейчас происходит? Свет и ничего. Все, да. все ничего, все горит и ничего, ничего. Прекрасно. Посмотри на панические атаки, биполярное расстройство, где это все? Все вымыщил. <свят> ну да. На следующий день после сеанса я перестала пить таблетки, на которых сидела пять лет. Антипсихотики, антидепрессанты, транквилизаторы. Всю эту мощную артиллерию я просто разом перестала пить. Легко. У меня не было сомнений. У меня не было каких-то вопросов, что я не справлюсь, не получится. Нет, я просто перестала. Да, пару дней был абстинентный синдром, меня немножечко поломало, но в целом я спала, даже в эти дни, а спать без таблеток я не могла очень давно. Хотя со сном в принципе проблемы. Нужны ли ей еще таблетки? Нет. Она это поняла еще до того, как вы начали стадать вопросы. На все вопросы уже ответы были. <смех> а это эго ее все портит. А сейчас а? у меня просто тотальный покой. Еще до того, как вы спросили про таблетки, у меня уже все пришло. Понимание, что я их сегодня не пью. Все, мне больше они не нужны. Боже, я не могу описать это состояние. У меня еще целые сутки перла после сеанса. Я находилась в этом тотальном всеприятии, в любви. Это невероятно. И когда ты понимаешь, что ты сам можешь контролировать все, контролировать в том числе свое настроение, состояние, у меня два года не было панических атак после сеанса. Два года. Потом я, конечно, сама себя довела стрессами на работе. И. Паша снова провел сеанс, и я снова поняла, насколько я глупая, потому что все инструменты у меня есть. Все инструменты есть под рукой. Просто можно делать, можно радоваться, можно контролировать себя. Все очень просто на самом деле. Я не знаю, что еще сказать. Спасибо Паша, И счастливо. Это уровень освобождения от всех иллюзий. Посмотри, где там наставники? Какие? Ну, от Майкла Ньютона. Вам привет передаю. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Оставляйте комментарии. И подписывайтесь на канал «Чистое сознание».